Что-то мы очень негативные. Лететь нужно только с негативом. Тут подтверждено, что мы негативные. Надо становиться более жизнерадостными и позитивными.